привет мы находимся на севоке здесь у нас музей вот такой техники под открытым небом в который можно прийти посетить полазить вот что и происходит что мы здесь имеем чебоксарец Я ух ты вот такая техника Сейчас почитаем, что тут написано. Вот такой следующий экспонат. Вот такой электровозик у нас с вагонеткой. Что у нас здесь внутри? Так вот, внутри узкая Такой вид отсюда. шахтный электровоз. Экспонат. Вагон для перевозки руды. Ковшик. Вот у нас еще такой ковшик с клыками, с такими, И измушительный ковшик склаза. Следующий экспонат – это у нас вот такой насос. Дальше видно конвейер, шнековый агрегат, еще БелАЗ.